Сегодня знаменательный день. Сегодня вышел первый подкаст пресс-клуба. И... Э, э... Мы давно слышали запросы нашего сообщества, многие нам говорили, да когда вы уже начнете делать подкасты, потому что не очень удобно смотреть видео. Ну вот мы собрали себя в кучку, и мы сделали первый подкаст. Мы обратились к Лике Кремер. Лика Кремер — это человек, который на Медузе делает... Заведует массы подкастов, так как я большая фанатка их подкастов, мы не могли, в общем-то, пройти мимо. И Лика рассказала нам о том, как появились подкасты на медузе и для чего они вообще им нужны. Послушаем. Наши первые попытки были довольно робкие и неуклюжие, а именно мы просто читали вслух еженедельную рассылку медузы, вечерняя медуза и записывали в коморочке в шкафу на какие-то подручные средства и микрофоны, и выпускали это в Телеграме. Но потом постепенно, так как «Медуза» — это невероятная творческая лаборатория, и э, здесь очень много и одновременно и трудоголиков, и идеалистов, и очень умных, и э, трудолюбивых людей, то мы, нам не нравились самим наши первые попытки, поэтому мы стали экспериментировать с этим жанром, пытаться понять, что э, мы можем изменить, и как должен быть устроен подкаст, чтобы он звучал как живая речь, а не как начитка, э, чтобы поделиться голосами тех людей, которые делают «Медузы», с аудиторией, потому что «Медуза» во многом была таким проектом, у которого не было имени, кроме э, имен основателей, Ник как бы никто не знал, кто эти люди, которые делают «Медузу», или, по крайней мере, если и знал, то довольно ограниченный круг друзей журналистов. И таким образом мы стали звучать, у «Медузы» появился голос, а, а я вспомнила, что мои любимые подкасты – это подкасты издания «Слейт», которые я слушаю уже много-много лет, и они были устроены следующим образом. Здание Слейт с National Public Radio пришел журналист Энди Бауэрс и uh, сказал, предложил журналистам попробовать новый жанр подкасты. Он стал отзывать их просто в комнату в редакции и вставил э, перед ними микрофон и предлагал обсудить те темы, которые они обычно обсуждают на своих редколлегиях-летучках. То есть те темы, которые их интересуют и над которыми они работают. Постепенно он рисовал им такую структуру, они договаривались, как устроен этот разговор. Но это был разговор, э, и это была, это была попытка заглянуть в закулисную жизнь журналистов, попытаться понять, что, как, как бы из чего состоит подготовка материала, как это устроено. И таким образом появились подкасты издания Slate, а потом у Slate появилась целая большая компания Panoply, которая занимается а, подсчетом, а, исследованиями и, и рекламой в подкастах. Но тогда это происходило все в начале 2000-х, как раз в те, в те годы, когда подкасты только появились и только впервые стали популярными в Америке, а в 2005 году слово «подкаст» стало словом «года». в, в Оксфордский словарь его назвал словом «год». Так вот, мы пошли по подобной модели, и сначала мы начали делать такие маленькие ток-шоу, разговорные программы, в которых журналисты «Медузы» рассказывали друг к другу и спорили про э, новости, про новостные поводы и про то, чем они занимаются. И постепенно из этого вырос подкаст «Медуза в курсе». Э, это подкаст, в котором мы обсуждали сначала несколько главных новостей недели, это итоговый подкаст, потом появился текст недели, это был подкаст, в котором сначала мы просто читали вслух э, главный текст, самый популярный текст, и иногда разговаривали немножечко с журналистом, который написал этот текст, а потом постепенно мы попробовали и вот этот совсем уже слейпекский жанр, который давно хотела попробовать, а это э, подкаст «Как жить», который, был, ну, наверное, одним из самых популярных наших подкастов, на, наших подкастов э, в котором э, журналисты и э, основатели «Медузы» Галина Тимченко, а Катя Кранкаус и я мы втроем отвечали на вопросы читателей. И мы рассказывали о том, как мы глядим на мир, как бы мы решили те проблемы, которыми, с которыми столкнулись наши читатели. Это был такой, в общем, не слишком глубокий, но, по-моему, довольно обаятельный, что ли, разговор. Ну, на самом деле, Лика рассказала очень много про то, как у них э, работают и делаются подкасты, и на самом деле в финальной части, в финальной версии нашего подкаста вы это все услышите, ну а сейчас мы сделаем э, монтаж, да, и послушаем вообще, в чем же миссия подкаста для «Медузы», то есть зачем это им нужно, и потом спросим об этом у наших гостей. Так, а подкасты это не слишком хороший вариант дистрибуции контента, потому что э, подкасты, площадки, для подкастов они, конечно, гораздо меньше, чем Facebook, Twitter или какие-нибудь соцсети или YouTube. Это пока все-таки недостаточно большой охват. Это новое, это, безусловно, новое направление, но оно не помогало «Медузе» распространять существующие материалы. Оно, ну, возможно, ну, вы правы в том, что мы сначала, может быть, об этом таким образом думали и пытались даже эту идею таким образом продать. Но нет, это, конечно, совершенно новое направление, а не дополнительный способ дистрибуции существующего контента. Да, ну, наверное, самое время поговорить о том, зачем подкасты нужны тем, кто сегодня с нами, нашим спикерам. В чем их цель, когда они были созданы, для чего? И давайте, наверное, мы начнем с подкаста «Маркетинг Бай», Анна. Добрый вечер всем, да, Анна Шутова, профессиональное издание о рекламе и маркетинге маркетинг Ну, У нас две истории о подкастах. В общем-то, две хорошие истории. Подкасты мы начали в прошлом году, и на самом деле подумали, что часто интервью не передает тех эмоций, которые выдает человек в процессе разговора. Вы если вы журналисты, то прекрасно понимаете, о чем я. Текст иногда. Ну, реально не дает почувствовать масштаб личности, его энергетику, его боль и вот это вот все. И поэтому мы решили, что дадим возможность нашим спикерам отразить свое эмоциональное отношение к своей работе. А, правда, мы подумали, что людям будет интереснее слушать о каких-то очень узких темах, потому что когда ты задаешь очень узкую тему, человек сразу понимает, что он услышит не какое-то общее бла-бла-бла, да, а что-то совершенно конкретное. И поэтому вот наша первая волна, наш первый флайт подкастов был по узким тематикам. Например, у нас была тема арома-маркетинга. Это как с помощью запахов продавать, ну, собственно, все, что угодно там в ритейле, в магазинах, в компаниях. Была тема о рынке кофе, была тема о рестораторском бизнесе в Беларуси. Ресторатор делился с нами тем, как работает цена за блюдо. Да, Вот высокая цена, насколько это блюдо покупает низкая цена, оказывается, покупают намного чаще и больше в нашем городе Минске мы проанализировали вот этот наш первый флайт этих нескольких подкастов и поняли, что, возможно, эта узкая тематика все-таки ограничивает аудиторию. И в этом году мы решили, что мы сделаем ставку не на темы, а на спикеров. Точнее, вот именно на их экспертность и масштабность. И поэтому привлекли в подкасты людей, которые, ну, знаете, широко известны в узких кругах. И действительно экспертов которых мы выделили по ряду признаков, потому что, ну, я не знаю, разделяете ли вы такое мнение, экспертов в Беларуси развелось слишком много, и не все они, к сожалению, являются таковыми. Поэтому мы определили для себя, что это будут люди с большим опытом в профессии, с определенным авторитетом, с завершенными успешными проектами, с очень яркой коммуникацией в соцсетях. И по этому признаку мы выбрали, ну, собственно, несколько первых спикеров. Это, например, руководитель галереи у Анна Чистосердова, это стратег часового завода «Луч» Иван Кравцов, это, например, директор по маркетингу компании «Данон» в Беларуси Александра Хорольская. И мы, собственно, стали спрашивать их не только о работе, но и каких-то личных вещах, о балансе жизни и работы, об отношении к гендерным проблемам, каким-то социальным проблемам в обществе. Таким образом мы подумали, что мы расширим аудиторию, это будет интересно не только послушать читателям маркетинг-бай, но и там, любым другим людям. И, в общем-то, мы не ошиблись, потому что увидели, как возросла там, на несколько сотен наша статистика, а кроме того, все эти спикеры обладают своей аудиторией в социальных сетях, и когда они рассказывали о том, что они приходили на подкаст, говорили о каких то темах животрепещущих, то еще дополнительно привлекали внимание к ним. Я вот э, послушала лику и поняла еще такой момент, что где-то мы видели, что многие белорусы слушают русскоязычные подкасты, то есть вот это вот влияние российского медийного поля, оно у нас очень сильно. И была мысль, что ну, у нас тоже очень много на самом деле глубоких людей, которые, к сожалению, не всегда попадают в эфиры радиостанций, уже там не говорю про ТВ, а, потому что особенно с крамельными идеями люди никогда не попадут в широкой аудитории в этой стране. И мы решили, может быть, немножко перебить вот это вот российское медийное поле. Они, безусловно, профессионалы, это факт, и мы тоже слушаем «Медузу», но было желание подать и нечто свое, и гордиться чем-то своим. И вот это была одна из таких миссионерских целей. Вот. Надеемся, что она работает с нами сейчас и с нашей аудиторией, и будем продолжать с ней работать. Ну вот, пожалуй, Наверное, все, что я могла, могла сказать. Ну, потом мы еще спросим. <laughs> да, ну, надо с чего-то начинать. Да, и, и я, наверное, прошу просто вот прям вот сразу. И, Александр, э, что для вас подкаст? Это просто запись программы радийной, либо? Ну, я работаю на коммерческой радиостанции, поэтому, опуская высокопарность, сразу можно сказать, что любая любое действие с нашей стороны, это действие на то, чтобы в итоге, в конечном итоге на этом зарабатывать что-то, да? Получать какую-то аудиторию, продавать эту аудиторию рекламодателям. Подкасты пока это перспективное направление, не более, то есть мы не можем пока подкастами заявить о том, что То есть мы не можем подкастами собрать аудиторию, которая была бы сопоставима с эфирной аудиторией. Там в, 100... в Минске у нас 110 тысяч человек ежесуточно в столице. Мы не можем пока достичь этой цифры, поэтому, тем не менее, мы считаем это направление перспективным, и мы понимаем, что сейчас, занимаясь подкастами, мы делаем такой вклад в наше будущее развитие. Но именно будущее развитие, не развитие настоящее. Мы запустили такую линейку подкастов, пообщавшись опять же с Ликой Кремер, которая приезжала к нам на конференцию в прошлом году. Она, я показала ей белорусский iTunes, она показала мне российский, мы увидели, что в белорусском iTunes на первых местах сплошь музыкальные подкасты, причем часто это подкасты российские, какие-то диджейские сборки, какие-то хит-парады и прочее, прочее, прочее. В российском iTunes на тот момент уже господствовали разговорное шоу, то есть то, чего не было у нас. Прошло пару лет, и мы видим, что и в Беларуси начали появляться разговорное шоу. И мы, собственно, первая радиостанция профессиональная, которая, имея ресурс в виде звукорежиссеров, в виде продвижения, решила заняться подкастами. Мы запустили несколько подкастов, четыре подкаста, один из которых пошел достаточно хорошо, не просто достаточно хорошо. У него сейчас вышел шестой выпуск. Мы увидели запрос на, ну, такой, на развлекательный в общем, контент, изучение английского языка. Mm -hmm. Мы сделали простой подкаст, который, тоже изучив iTunes, назвали очень просто «Английский по песням». Максимально в лоб, максимально понятно, максимально ясно. К шестому выпуску этот подкаст стал, он к третьему выпуску уже стал номер один в России. И Номер один в Беларуси. Почему-то изначально он определял iTunes как российский подкаст, не знаю, их системы. А на данный момент, вот сегодня утром смотрел, 15 тысяч устройств, которые прослушали этот подкаст. То есть это достаточно серьезная цифра. Тем не менее она пока не позволяет продавать это. У нас все, собственно, заточено именно на это. Пока, ну, по крайней, мере, по крайней мере, у нас, по крайней мере, на нашей радиостанции. Ну, я так понимаю, что те радиостанции, которые делают подкасты, они просто аккумулируют уже контент, который был в прямом эфире Нет. для хранения. Нет. Расскажите. конечно, частично в подкасты бросаются в приложение Google подкасты, в iTunes бросается то, что происходит в эфире, но поскольку, поскольку это фрагменты эфира, они э, сами по себе, ну как правило, высокой ценности не имеют. Они должны быть у радиостанции, радиостанция должна как бренд присутствовать на максимальном количестве платформ, но не более того. Мы стали делать подкасты исключительно для iTunes, исключительно для для нашего сайта, для того, чтобы не размывать собственный бренд. Мы понимаем, исследуя свой собственный эфир, что любое движение с нашей стороны куда-то в сторону от тех традиционных вещей, которые хотят от нас радиослушатели, чревато потерей этих самых радиослушателей. Поэтому экспериментировать мы можем только на нашем сайте, где достаточно большая посещаемость. Э, ну и iTunes – отличная площадка для вот этих экспериментов. Э, мы делаем подкасты только для этих площадок. Изначально мы планировали размещать на сайте, увидели, что, увидели, что есть и другие возможности. Поэтому э, сейчас делаем эти подкасты еще и для YouTube. То есть выбрасываем еще и туда, но в YouTube свой механизм раскрутки, поэтому там нужно прилагать больше усилий для того, чтобы этот подкаст появлялся у кого-то в рекомендуемых и Кому-то подсовывался в виде предложения на этот вечер. Вот, поэтому... Что поэтому? Ничего поэтому. Поэтому мы делаем эти подкасты. И я, кстати, вот вижу много молодых людей. Если раньше мы оказывались в аудитории журфака, если раньше мы оказывались в аудитории ну, среди тех людей, которые хотят работать на радио, и всегда предлагали для того, чтобы человек профессионально разогнался, поработать на какой-то радиостанции с меньшим охватом, на какой-то интернет-радиостанции, где охват еще не сопоставим с эфирной радиостанцией, популярной, то сейчас я всех пересылаю на то, чтобы ребята занимались подкастами, потому что в моем представлении с технологией должны диктовать нам наше поведение. И технологии в данном случае на стороне, на стороне вот таких инициативных ребят. Я всегда глядя им в светлые голубые глаза говорю о том, что им совершенно не нужен какой-то дядька в моем лице или в чем-то другом лице. Если у них есть интересная идея, делайте подкаст, купите недорогой микрофон и вы станете таким же нашим конкурентом, конкурентом профессиональной радиостанции, как как любая другая профессиональная радиостанция, но вы будете делать это в одиночку, с достаточно небольшим бюджетом. Вот «Медуза» начиналась с того, что это просто такие на обычные микрофоны, достаточно недорогие, запись, которую можно делать на телефон и там же в телефоне монтировать. Поэтому всех перенаправляю в подкасты. Если это будет яркая идея, ее подхватит. Если это будет не яркая идея, ищите дальше. Но я вот с Сашей уже разговаривал о том, что предугадать, насколько хорошо будут слушать подкаст, практически невозможно. Мы уже, имея ту линейку подкастов, с которой мы выходили там, три месяца назад, уже ее обновили, поменяли, дополнили, что-то убрали, что-то новое появилось. Мы увидели, что большой запрос на инфотеймент, поэтому будем двигаться в этом направлении. Спасибо. Ну и да, наверное, пойдем по порядку тогда. Александр Корничук, Радио Плато. Но перед тем, как про Радио Плато, может быть, про опыт до этого. Да, да, я как да. раз и хотел начать, что у меня немножко другая история. Предыдущие годы я работал в 1934, и в 2016 у нас получилось запартнериться со шведским радио и сделать такой проект, как Other Stories. Тогда мы позвали шведских экспертов и... Они учили активистов делать подкасты. Мы выбрали э, иншие истории, то есть темы, которые не, не видны в медиапространстве, как-то ну то есть видны, но не видны в таком формате и их э, осветить. Было интересно работать именно в формате аудиодокументалок, то есть это что-то ближе, то есть не скорее подкасты, а как аудиотеатр, когда ты работаешь... Сторителлинг да, такой. Да, когда ты работаешь со звуками, собираешь звуки, монтируешь их, где-то ты наратор, где-то ты берешь голос героя, и все это составляешь в такой продукт. Вот. Это было очень интересно, мы попробовали, выпустили целиком, презентировали. Этот проект прошел, потом в 2017 году на базе 34 Тревела мы смогли запустить коммерческий подкаст. То есть мы запартнерились с МТС и выпустили серию аудиогайдов по Беларуси и Минску. Вот, вышло 10, по-моему, выпусков или 11. Там была какая-то тоже промежуточная такая стадия. Мы много работали с саунд с саунд тоже собирали многие звуки, там ходили к оперному театру, записывали, как звучат двери, там еще что-то. Был наратор общий, и тоже было интересно именно работать в формате коммерческого продукта. Третья история у меня началась осенью 2018 года, когда мы с моим другом Павлом Кирпиковым открыли радио Плато, и скорее оно было: то есть, мы его начинали в формате радио, музыкального радио но э, поняли, что хотим также там разговаривать и записывать шоу. Мы запустили свой собственный подкаст, editorial подкаст, и э, потом понемногу начали вдохновлять и подтягивать людей, которые тоже начинают запускать свои еженедельные, там, или э, раз в две недели передачи, и так все и завертелось. Вот. Э, почему мне было интересно этим заняться? Мне всегда нравилась музыка с самого детства, и… Э, когда я работал в текстовом медиа, то я понимал, что для того, чтобы мне передать что-то о музыке, мне надо еще немного э, все это сформулировать в мысли и написать в текст. То есть была -то, э, был какой-то посредник э, для этого. Вот. А радио — это более такое непосредственное медиа. И, допустим, в формате editorial подкаста мы зовем гостей раз в неделю э, и с ними просто слушаем их любимую музыку и параллельно обсуждаем эти треки и параллельно они рассказывают свою историю. У ну, вас вот. сейчас не только про музыку. Не вы только пошли про... дальше. Да, не только про музыку. Вот На прошлой неделе мы запартнерились с корпусом и начали агрегировать их э, лекции тоже в радиоформат. То есть просто записываем их лекции и переводим в подкасты. Да, и мы зовем не только людей, связанных с музыкой, но все равно так или иначе это как-то касается музыки. Хорошо. Антон. Салют. Не, не, не совсем э, медиа-подкаст, но... Да, у нас крыху совсем иншая ситуация. Давайте, мы запитаюсь, кто из вас уволил слух... за Кто слухал подкасты, кто слухает подкасты? Класс. Кто чу, и слухал идейный подкаст? О, нормально. Давай, кто, выступал? кто выступал в идейном подкасте? Mm -hmm. а, а, ну... Тут у вот есть профессионалы, которые делают это очень добро. Есть люди, которые делают свежий и добрый гук. У нас вельми кепский гук, и мы не делаем это профессионально, мы не дикторы. Наш подкаст родился в 2016 году, и он народился таким шином, что мы подумали а по чатам разбираться с обрами просто раз на тысячу, мерковать новинной. Поэтому наш мозг бог богах ⁇ это упартость. У нас больше за 110 выпусков с того часу. У нас уже были, мы попробовали розный формат, у нас были и интервью с некими гостями, мы робили серию интервью, у нас были и экономисты, у нас были Сергей Гуриев, Андрей Мовчан, Наталья Зубаревича, это время экономисты, которые не за все готовы а дать. А тут некие... дрожки микрофон-то, у нас так само. Да, не будет. готовы дать с некой интервью. У нас были, да, и политики, и активисты, мы робили и гутерки с людьми. Мы пробовали с початку робить некий экспертный подкаст. Десять, по раз выпуска десять, мы заразумели, что мы не являемся экспертами, и тому экспертный подкаст робить вельми тяжко. А, мы спробовали неким чином рыхтоваться мы нам придумали, как мы повинны рыхтоваться Про, Просто так само 10 выпуска мы разумели что рыхтоваться у нас так само не отрабывается, мы приходим просто обмерковываем, что у нас болит. У вынеков, вот уже с шестнадцатого года, мы раз на день забираемся, для нас это так само, как собраться с сябрами. Наво что мы это робим, мы транслируем наши батшники Беларуси, то, что нас схвалю, у нас есть такой принцип, мы обмирковаем только то, что нас схвалю. Когда мы разбираемся, есть не про котем прокую пишет весь Фейсбук, пишут все социальные сетки, или никого из нас это особиственно не чапляем, мы это на вот не будем мерковать. А, а вы николе не просилися там Дале, Александра, а там как там свой подкаст пробить? Те... Так а навод, не... вот, мы сразу mm -hmm. ну, отказали, у нас формат на кухне, то мы собираемся и это жанр такой, мы размовляем на кухне, нам не треба студы, у студы мы будем не свои, то бок важно как в подкасте ты мог трансливать ну, самого себя, как ты был натуральный. У нас ось, есть чатик в Телеграме, там от, у нас вельми добрые идут дебаты, шмат людей. Там у нас целая комьюнити. Мы вот забирали мероприемства, некольки тыньо тому. Я вельми гонорился, я сначала хвалявался, что никто не придет на публичную запись нашего подкаста. У нас это помешкание было, от, ну вот все, людей было от, три раза больше, чем зараз. Тобак, у нас пришла аудитория, она была молодая. Класс. И чему мы это делаем так долго? Писать тексты — это складано. Когда писать тексты, от никаких один, прочитать очень много аналитичных артикулов. Мы ленивые, потому для нас подкаст — это идеальный формат. Мы седаем, размовляем Мы уже научились не 40 филин текстов выдавать каждый день на троих. Все, готово. Зато честно. Все, что? Зато честно. Говорю. Все, как есть. Давайте перейдем к Анастасии и к Диане. Uh, у меня вопрос первый будет насчет подкаста Digital. Он сто процентов как мне кажется, и а вторая его особенная черта в том, что он, как правило, в последнее время выездной, если я не ошибаюсь. Вот, расскажите, пожалуйста, поподробнее о нем. мы с Дианой начали наш подкаст Digital Вести у, например, конца 2018 года. Идея его у нас появилась. Десь в середине году мы просто э, зауважили, что мы вельми шматчего обмерковому э, пляне меди, э, маркетингу и СММу... Э, помеж собою, и это не приходит у никуда. И нам захотелось неяк повысить узровень полной медийной маркетинговой культуры. И мы решили, что мы будем записывать записывать то и скидывать, например, тем, кто у нас нечто то просит, некие парады и так далее. Мы долго думали, с чего мы начнем, и вырешили, что мы спочатку мы поделились, и первый выпуск у нас был, мы делились с конференций, куда мы ездили, а после вырешили запрошать гостей, и у нас пахуль вышло только пять выпусков, а из них трое, трое гостей, але при этом мы сделали только одной в городню. А, Это была Вольга Корсун с а, Гродной медиа-рума. Вась. А что тижится подкасту Радио Свобода? А, подкасты Радио Свобода, я больше старые, я не почились. Первые э, пер, э, записи на SoundCloud появились у 2015 года, потому что э, Радио Свобода, я но а, не имеет а, ФМ хвалю в Беларуси и э, не может ее отримать э, пресс политичній причини и э, частку передачу. я она просто, как дедосковая платформа для дистрибуции выкладывалась на э, SoundCloud. Э, Позней, э, коли зиявшая э, у э, Белорусскомуоной российскомуоной про истории хайп э, с подкастами э, их перерождение у 2015-2016 годах мы решили это еще э, дистрибутировать на подкаст платформы, там лико Google подкасты и iTunes, Вось. и ну а пошлым часам э, то, что у нас было старые э, передачи, якобы такой платформа для дистрибуции у нас э, доделось два из семи иных подкасты, которые именно виды сделанные для того, как это были подкасты, а не передачи. Давайте вернемся, точнее давайте не вернемся, давайте сейчас поговорим немножко о брендах. Анна, вы говорили о том, что подкасты маркетинга это узкая тематика, это в определенном смысле ограниченная аудитория. Сейчас вы делаете ставку на экспертов, да? Тем не менее, ассоциируете ли вы подкаст маркетингбайк с брендом маркетингбай? Да, безусловно, это продолжение редакторского какого-то формата. То есть, по сути, это просто новый формат изложения информации в виде напринужденной беседы с экспертами. Как уже говорили ребята, например, Антон, да, что текст написать сложно, еще сложнее передать ним эмоции, поэтому это просто, скажем так, эмоциональная передача информации. В нашем случае. Ну, наверное, тот же вопрос можно задать Александру. Александр, я так понимаю, у вас это тоже напрямую связано с брендом UniStar. <связан> да, мы хотим присутствовать, как я и говорил, на э, тех платформах, на которых вообще, в принципе, люди слушают звук. Угу. Э, сейчас э, главный мировой тренд это то, как пролезть в умные колонки, которые пока в Беларуси не представлены в огромном количестве, но потихоньку... Пробираются и на нашу территорию. В Америке, насколько я помню, пару лет назад это был самый популярный рождественский подарок. Умная колонка от Amazon, Google, Apple. Вот в России это Яндекс. Мы пытаемся выходить чуть-чуть за рамки собственного бренда тогда, когда делаем подкасты, размещаясь на этих площадках, мы понимаем, что они по-прежнему размещаются под нашей шапкой, именно поэтому мы несколько скованы в своих действиях, то есть мы не можем запустить подкаст, скажем, о рок-музыке, потому что он просто будет размывать наш бренд, но все-таки мы можем себе позволить чуть больше, чем позволяли бы в эфире, не в смысле не в смысле какой-то, я не знаю, самоцензуры, а в смысле того, что мы достаточно глубоко исследуем свой эфирный продукт, постоянно задаем вопросы нашей аудитории по поводу того, в чем они нуждаются, в чем они не нуждаются, и понимая, что мы музыкальная радиостанция, понимая, что любая песня, звучащая в эфире, перекрывает... Но, как правило, любой полезный разговор, который в этом же эфире может разместиться, мы в пространство для разговоров создаем на iTunes, на Google подкастах, в собственном мобильном приложении, где можно подкасты слушать. Сейчас мы задались целью, и в ближайшее время мы кнопку подкасты выведем на своей странице в самом верху, чтобы это было как у медузы, человек входит и, и получает подкаст прямо с порога. Пока это, повторюсь, перспективное направление. Очень хочется, чтобы количество подкастеров, а их становится с каждым месяцем, даже не годом, все больше и больше, перешло в качество, а так и, собственно, произойдет. Если сейчас количество подкастеров, мне кажется, равняется, в принципе, той аудитории, которая слушает подкасты в Беларуси, то рано или поздно подвижка в сторону Расширение этой аудитории произойдет, и мы увидим чудеса, которые сейчас демонстрируют подкасты в Америке. Но застолпить вот эту площадку важно уже сейчас. Именно поэтому мы это сделали. К слову, о Медузе тот же самый вопрос мы задали Лики Кремер. А насчет того, связывают ли в Медузе подкасты Медузы с брендом Медуза? И вообще, в принципе, должны ли связываться подкасты с брендами? И вот что она нам ответила. Важно понимать, что подкаст это отдельный бренд. Невозможно создавать, и у вас не получится создать подкаст, который будет прямо частью какого-то медиа. На самом деле, даже все перечисленные мной подкасты Медузы, они при желании могли бы существовать совершенно самостоятельно. У каждого из них своя аудитория, и иногда даже эта аудитория не вполне пересекается с аудиторией Медузы. Медузы для, для э, слушателей этих подкастов это способ узнать о том, что есть э, такая, э, есть такое шоу, да. Но э, подкаст очень самостоятельный и отдельный бренд, и это важно понимать. Не надо пытаться встроить его или отразить существующий у вас контент на, в подкасте и обязательно связывать его э, железной железной проволокой с, э, э, с основным продуктом. Вот у, нас нечто, у нас нечто подобное. Мы с конца минулого года запустили еще один подкаст, другой про адукацию, называется «Минобор позвонит». И он, принципу, а кроме того, что просто публикуется у нас на сайте и на наших соцсетках, мы не каким-то шином его с с центром новых идей, там. Нет, спробуем связать. И то же самое с нашим подкастом. На наш подкаст приходят столько же людей, как приходят, на послушать нас троих приходят столько же людей, сколько приходят людей, когда мы собираем, робим так вот некую панельную дискуссию с спикерами, там я не веду, про социологию, например. Mm -hmm. И аудитории, это совсем разные, мы это побачили по нашему чату, телеграме что шмат людей, которые слушают наш подкаст и они не читают артикула на нашем сайте шмат людей которые пишут в нашем чате могут не слушать наш подкаст но им подбывается сам чат <laughs> и не шо в тут не моя ну то моя позиция например не требует там с неким шином заезжать все это там у один бренд те что есть такое ну наверное какого-то единого рецепта нет да конечно я про радио платой про подкасты которые там выходят ну то есть у нас тоже разные истории есть подкасты которые выходят под брендом Плато, это, например, наш подкаст, но есть и другая история, например, «Логика ритма», подкаст про электронную музыку, которые пришли к нам много, они где раньше выпускались, то есть они уже, наверное, лет пять, и на «Ультрамьюзик» на еще когда-то, потом на «Мегаполис ФМ» в Москве, и сейчас вот у них не было площадки, они пришли к нам, мы их взяли к себе. Есть подкасты, которые родились у нас, но у них есть отдельные странички, то есть это взаимно перетекающие какие-то штуки. И даже мы не исключаем того, допустим, логика ритма, кроме того, что она выходит у нас, она еще выходит на киевском радио, 20 фут радио, так что есть коллаборации. И с литовским тоже у нас со старт фм выходит литовского диджея Витиса Груздиса, раз в месяц тоже подкаст на двоих. У нас, например, ни с сайта, ничего мало, у нас есть только канал в Телеграме, и аккаунты на популярность контакт и еще 6 пляцовок, которые просто для дистрибуции подкаста у нас створены. И вся коммуникация под замежами аудиозаписи у нас в ВКонтакте и в Телеграме. А видите, что было самое интересное? Как у нас появился подкаст? Смешная история. Наста пришла и сказала, давай пилить с тобой Телеграм-канал. Ну, и тогда, видите, был такой подъем, и все стали свои телеграм-каналы открывать. А я поняла, что у нас не хопит часу, чтобы туда каждый день или несколько раз на тыдень некий генерировать новый контент. А я подумала, О, зараз сейчас модно пилить подкасты, поэтому нужно пилить подкасты. А давайте вот мы сейчас как раз перейдем и начнем с Дианы и с Насти, да? Вот у нас такой интересный блок про монетизацию. Вы планируете монетизировать ваш диджитал? Или я... уже, может быть? А, по кульне, але тут, а, поступила недавно у нас а, офер а, на интеграцию у подкастя. Это кто тех, кто продает машины. Я вчера режиссировалась это подкасту и думала, что сказать про монетизацию. Свобода Ногол не монетизирует свои подкасты, потому что это не коммерческое радио. У нас были некие такие прикладные там, патрион завести, ящений, себя самоокупать, мерч забить. Вось, а справа тем, что я параллельно еще ищу машину, вось, и я не разбираюсь в этом за всем. Вось, и э, человек, который опынулся, и он не к нас слухауц, и не с нами сутыкауся, э, я ему написала вось, просто, а кольки будет каштавайского вы вось, под ключ мне подобрали вось, то, что я хочу. Вось, а он говорит, ну давайте я бесплатно это зараблю, а вы запишите со мной выпуск и расскажите, как там обирать машину в э, дзиэтальную эпоху. Ну и как? Но Будете по... делать? Я не веду я еще. <laughs> Похлеще <Поклядьте laughs> меня <ке нас> <laughs> монетизацию можно начинать с бартера, <laughs> Для нас это, дякую богу, вовсе не проблема, в тем сеньте, что мы не шукаем монетизацию. Центр Новых Идей это некоммерческая организация. Мы а обр? <laughs> Сенсит, именно. Обр... Ну можно Показ... именно обр... про там спонсоров звонить. Там <laughs> да, лучше чекаюсь, кали министр образования по телефону Пока что не телефоновал, но поглядим Может, в наступные по телефонуем. Для нас готового гули все больше в формате хобби. То у нас у васих есть некие фултайм працы, где мы зарабатываем роши, и это для нас больше для кайфа. У нас есть такое счастье не хваливаться про монетизацию. Ну так. Ну, у нас радио плато тоже не коммерческая э, движуха. Вот. Но параллельно для того, что, потому что это наш основной проект, то есть параллельно мы запустили студию звукозаписи и просто предлагаем какие-то ну, вещи, там, коммерческие проекты, еще что-то отдельно. Также у нас прикручен донат, где просто аудитория нас благодарит. Но по поводу прихода бренда на радиоплато мы пока понимаем, что еще рано. То есть нам надо, если мы хотим быть коммерческими, то нам надо нарастить мясо. Ну, к вам предложений не поступало пока что. Uh, у нас скорее есть несколько проектов, которые uh, взаимовыгодные. То есть мы, допустим, с постбаром uh, делаем просто записи лайвов у них там. Uh, они подтянули бренд под нашу вечеринку, которую оплачивают просто вечеринку. И, ну, То есть мы существуем на каких-то таких симбиозных отношениях. Вот, А именно чтобы был брендированный проект, пока такого не было. Да, я представитель темной стороны тех, кто Хоть все кто делает ради денег. Здесь. На подкастах мы пока не зарабатываем, но у нас в ближайшее время там появится первый партнер, это будет компания Samsung. Проблема с монетизацией канала в данном случае… Состоит только в том, что если с эфирной радиостанцией мы понимаем хотя бы приблизительно, какая аудитория нас слушает, мы понимаем, что аудитория это ограничена рамками государственной границы, то с подкастами мы понимаем, что мы, нам тяжело обращаться к белорусским брендам, постольку, поскольку… Вот самый популярный из наших подкастов. Да, номер один в России, номер один в Беларуси, но основной слушатель россиянин почему-то. И вот Samsung, это, пожалуй, такой один из немногих примеров компании, которая, которая, в принципе, одинаково хорошо будет выходить и на российского потребителя, и на белорусского. Но, повторюсь, пока это такое перспективное направление, пока там действительно нужно набрать чтобы кость обросла мясом для того, чтобы, для того, чтобы это продавать. С Ликой Кремер в прошлом году мы подробно разговаривали о схеме монетизации, поскольку, поскольку вот как Антон сказал, в подкастах, подкаст — это совершенно отдельный жанр, подкаст не терпит какой-то такой какой-то такой излишней подготовленности, если речь не идет только о э, театре у микрофона или документальном детективе э, самом популярном жанре подкастов в Америке. Э, поэтому интеграция должна быть максимально естественной. В нашем случае, в случае большинства там, русскоязычных подкастов, это э, ведущий, который, э, который благодарит в качестве партнера некую торговую марку, э, некий магазин, э, может быть, частное лицо не встречало такого, но всякое возможно. То есть это максимально естественная интеграция с максимально естественным указанием на то, кто выступил партнером этой программы. А как вот, с, исходя из опыта, как думаете, это может отпугивать значительную часть? А аудиторию. что отпугивает? Ну именно, там, когда ведущий постоянно в каком-то выпуске кого-то благодарит. А, и, не... да, например, достаточно долго благодарит там, список тех, кого поблагодарит. Ну, Наша самая большая задача, мы всегда, прежде чем, прежде чем внедрить некий способ... В получении, в получении денег от того или иного контента, того или иного продукта. Это сначала изучить, каким образом эта реклама может быть в этот контент внедрена. Поэтому мы обращаемся, как правило, за помощью профессионалов, но в данном случае Лики Крэмер, и, она, и, и Она привела пример подкастов в соединенных штатов Америки, где переключаемость очень низкая, во время, время каких-то рекламных блоков от э, клиентов. То есть, когда аудитория после. Когда аудитория подписана на подкаст, когда она доверяет ведущему в значительной степени, э, Насколько велика вероятность того, что они переключат из-за того, что э, ведущий скажет о том, что проект подготовлен благодаря той или иной торговой марке? Вероятность крайне невысокая. Это не рекламный блок, э, какой такое, не, не, не, не какой-то такой э, блок рекламных роликов, каждый из которых тянет куда-то э, слушателя «пойди в наш магазин» или «нажми на нашу кнопку». Это, это такое очень личное и очень персонализированное обращение, и слушатели на него реагируют достаточно лояльно. Мы сейчас э, продаем, например, наши интернет-слушание. Мы тоже первыми из белорусских радиостанций начали это делать, увидев то количество интернет-слушания, которое у нас есть, мы, помимо основного интернет-версии, основного эфира, имеем еще четыре стриминговых потока на сайте и в нашем мобильном приложении. Мы посчитали, что в среднем в месяц на э, все кнопки, то есть на пять кнопок, нажимает э, около 6 миллионов раз. И мы подумали, что это вполне себе монетизируемая история. Вот запускаем первый ролик в мае, буквально через несколько дней. Мы знаем о том, как это размещается. Там 15 секунд предупреждения о том, что э, вы услышите рекламный ролик. И слушатель тоже очень лояльно относится к такой рекламе, переключаемость практически. Такая возможность поприседать, что-то сделать. Ну, это 15 секунд. Exams, да? Если ты нажимаешь на кнопку, у тебя есть явная цель послушать этот поток, и ты не станешь переключаться только из-за того, что 15 секунд кто-то что-то прорекламирует. Это <employ> очень маловероятно. Мы общались с нашими коллегами из России, и 15 секунд – это просто… Нормально просто. Действительно, тьфу. Анна, денег хотите за денег, подкаст? Денег хотят, наверное, только я и Саша. Судя по всему, Александр Найденов, я имею в виду. Белорусы не любят а... деньги, говорят. Я бы сказала, продолжая мысль Александра о том, что есть тут два вопроса это форма подачи этой рекламной информации и как определить ее стоимость исходя из того охвата который у нас есть пока небольшой да у нас всех я думаю что до маркетинг бая, Коммерческая составляющая дойдет очень быстро, потому что бренды очень любят привязываться к экспертам, которые известны. да, Они любят связывать свое имя с репутацией кого-то определенного крутого человека. И я думаю, что ну, у нас это не за горами. Главная будет задача придумать, как это подать. Ну и вторая задача будет, как это оценить, в какие деньги. Думаю, пока небольшие. Ну, это ну это, и проблема деле... сейчас экспертностью у нас на всю карьеру ну, не так шмат экспертов хоть их шмат развилось, но горячие эксперты закончат, могут скончиться про два сезона и, ну тобог. Да, мы я. Мы ладим mm -hmm. и миропримествия, кроме подкастов, mm -hmm. и вот у нас вот мы ладим с 15-го года миропримествия уже больше 30 миропримествий, но ну, и когда мы складаем торговую афишу и подумаем, кого бы покликать, кого мы не кликали хотя бы два раза, но ну, это за счет дочерей Особенно, оставлю калибровать некую сферу. Но я хоть не по клише. Не, я про Анну Бонд. Можно кликать у Любов. По черзе. Ну так. Мы бачим, что Аня с задовольнением выказывается по разным пытаниям, тому никаких проблем не бачу. И, кстати, у нас есть еще один эксперт по монетизации радио и Евро, еврорадио, который не монетизируется, как мы знаем. Поэтому я предлагаю послушать мнение Павла Свердлова, который собирался к нам прийти, но не дошел, вероятно, пишет подкаст. И зарабатывает, и зарабатывает деньги. деньги. Что важно для монетизации подкастов? Мы можем показать рекламодавцам личбы. Или мы не можем показать рекламодавцам аудиторию, яка слушает подкасты. Таких замеров и таких дайзенных попросту нема. Собрать их вельми тяжко. Мы можем про аудиторию подкастов умерковать вельми гипотетично. На узровне подкаст про медицину слухают... Хворые люди. Там подкаст про политику, слухают городские активисты, те, кто хочет стать политиками. Я не думаю, что такое таргетование может раканать спонсоров для того, чтобы укластися у подкаст, а спонсорские подкасты, из снова, как мне здаётся, это один из способ. То бок продавать подкасты у Беларуси зараз просто немагчима, да? Але магчима протянуть под буйный проект, какого нибудь буйного коммерцинного спонсора, який был в этом проекте затекавленный. Есть некоторые думки, кому, какой беларускай компании можно продавать то цей инши подкаст, некоторые из них на поверхне, ну, на Например, мы все ведаем тех рекламодателей, которые поддерживают белорусскую мову и рекламу по белорусскому. Мы все ведаем несколько компаний, которые поддерживают белорусскую культуру, тип просто культуру, например, да, вось а, отповедно они могут подтримать тот или тематический подкаст, а, але, ну, есть меньше такие видоводчные пропановы вот, але, сейчас мы свои подкасты не монетизуем. Хотя собираемся. А можно крыхо поспрачаться с Падором Павлом, хоть его тут и нема. Мы передадим. Ми милое дело. Согласна с тем, что тяжко, конечно, сделать такие... По, по сфере деятельности людей, кто слушает подкасты, але без проблем можно значит, взять статистику по прослуховываниях Микс Клауд про версия, soundcloud про версия, и там без проблем можно поглядеть, кольки у вас увагали прослуховывания, кольки на один выпуск, кольки у середним хвилин слухали один выпуск, и такое. ли Павел про то, что подкасты не немахчимы продавать, мы, мы это уже робим, потому что праздник который час у нас будет первый проданный подкаст. А, а на как подлечить всю аудиторию, которая слушает подкаст, с этим пытанием мы вернулись до Лики Кремера, и она сказала про то, что даже на Медузе с всей технологичностью я не могут подлечить вот ну, только приблизную колкость людей, какие этот подкаст послушали, бо э, когда у интернете э, появился ваш аудиозапись э, далее очень тяжко отсоршить его лес и он может появиться э, на будь какой платформе, он может он э, зявиться на будь канале и и подлечить, сколько людей по это у сумме, ну практически немахтшима. Мы вот со своими подкастами для нас тяжко поглядеть, какая колькость слухат-шоу заработала это у мобильного дублирования, потому что, что там это подлик не робится. У iTunes мы это бачим, у Google подкастах мы это бачим, у мобильной не, не бачим. Почитать действительно трудно, но денег Медуза тоже хочет. Давайте послушаем опять. Да, конечно, конечно. Я хотел в случае с МТС-проектом сказать, что для бренда часто бывает не так уж важно цифры, как вот было в случае с 3-4 Travel, как важна имиджевая составляющая. То есть им важно было, чтобы... Был какой-то подкаст под гидой МТС, и им очень они нравились самим, то есть они сами там делились, сотрудники со всеми. Вот, То есть можно продавать и без цифр тоже свои подкасты. А я даже знаю, сколько стоил подкаст МТС на X4 МАК. Я не буду озвучивать эту цифру, но могу сказать, что эта цифра выше одной тысячи долларов за выпуск. Не будем озвучивать цифру. Что же сказала нам Лика. Про монетизацию медуза? В наших подкастах есть реклама, в одних ее больше, в других ее нет совсем. Это зависит и от темы, потому что в каких-то новостных подкастах сложнее вставить рекламу и вряд ли рекламодатели захотят туда идти. Есть, но ну, например, в подкасте «Два по цене одного», и даже в тот момент, когда мы его задумали, мы, про это, мы это имели в виду, конечно, отлично встают всякие экономические или околоэкономические рекламодатели. Это могут быть и банки, и какие-то финансовые компании. И ну, все, что связано с деньгами, прекрасно встает в подкаст «Два пц по цене одного». В подкасте «Как жить» тоже были рекламодатели, там они тоже были разнообразнее. Подкаст «Первороди», например, просто отличный формат для рекламодателей, потому что все продукты, связанные с детьми, с удовольствием встают в этот подкаст. Очень очевидно, что аудитория, которая слушает трех отцов, обсуждающих воспитание детей, она и в том числе женская и аудитория, которая э, заинтересована или может потенциально э, покупать продукты для детей. А, насколько я понимаю, вы также записываете, проводите публичные записи подкастов? Да. А зачем? А, да. Потому что это возможность нашей аудитории увидеть друг друга, это возможность ведущим подпитаться и увидеть своих слушателей. Это Просто всем приятно. Это не способ зарабатывать, хотя и это тоже можно монетизировать, но не слишком. Это, это, не, не, ну, это один из способов зарабатывать, но это не является главной целью открытой записи. Я, кстати, хотел сказать о том, что изучая рынок, мы видим, какой огромный в стране спрос на информационную радиостанцию. И э, мне видится, что в связи с нехваткой FM-частот, э, мне кажется, эту функцию, функцию информационной радиостанции, вполне может в себе нести некая платформа, которая будет аккумулировать какой-то большой хотя бы с десяток различных информационных программ. К нам, кстати, скоро приходит, уже началось тестовое вещание радио в цифровом формате. То есть там возможно всякое. То есть если такая платформа будет существовать, то количество рекламодателей, я думаю, Спустя некоторое время ну, будет радовать того человека, который эту платформу запустил. Сейчас э, запрос мы видим, э, как мы, мы музыкальные радиостанции, мы не можем делать такие большие интеграции в своем эфире, когда к нам приходит какой-то специалист э, в, в медицинского профиля и рассказывает о, о неком лекарстве, или рассказывает о способах борьбы с какой-то болезнью, или приходит риэлтор и рассказывает о ситуации на рынке недвижимости. Но, повторюсь, запрос как со стороны рекламодателей, э, достаточно большой на такой вот информационный аудиопродукт, так и со стороны слушателей мы это прекрасно видим, потому что, повторюсь, постоянно исследуем рынок. Запрос есть, и первый, кто создаст какую-то платформу, которая будет, наверное, в меньшей степени похожа на радио, в большей степени похожа на какую-то такую площадку с неким количеством подкастов, как это происходит, например, у наших голландских коллег, которые вот, специалисты из мира радио, которые пришли и делают, по сути, радио 21 века, то есть делают какой-то какой сайт, имеющий мобильное приложение, хотя сейчас наверное важнее, чем мобильное приложение, иметь просто мобильную версию сайта. Они сделали вот таким свой сайт, свой ресурс, таким сборником, сборником такого информационного контента можно и здесь постараться это сделать запрос будет сто Следующий блок у нас посвящен аудитории. Мы частично уже коснулись этого вопроса, потому что монетизация всегда связана с аудиторией, аудитория зачастую связана с монетизацией. Тем не менее, как еще вы э, измеряете вашу аудиторию, кто вас слушает? Вообще, Вообще надо знаете, ли, знаете ли вы, кто Да, надо слушает? ли подкасту, тем, кто делает подкаст, понимать, кто его аудитория, измеряете ли вы только количественное или качественное тоже? И и я, чего? наверное, расширю просто даже вопрос, как вы взаимодействуете? с аудиторией, кроме того, как вы даете продукт. Может быть, что-то, да, какое-то взаимодействие идет. Александр? Ну, тут нужно разделять то, как мы взаимодействуем с аудиторией в рамках радио, как интернет-проекта, так и в рамках подкаста. То есть аудитория традиционно, наверное, социальные сети, везде общаемся, а когда идет, например, подкаст, он у нас идет в лайве, мы обычно записываем его и транслируем сразу. У нас есть чат на самом сайте, где мы можем как бы, впрямую общаться с людьми в процессе записи. То есть, к нам, Например, к нам приходил Паша Городницкий из РСП, и мы разыграли два билета на билет вот на концерт в процессе. Вот. Как еще с аудиторией? Но вы свою аудиторию знаете. Наша аудитория очень много нам пишет, с самого первого дня запуска очень многие пишут, что-то скидывают, там кто-то пишет, хочет прийти в гости в шоу, кто-то просто выражает респект. Очень много вот, именно вот этого фидбэка от аудитории и видно, что ей как раз не хватает такого неформального молодежного радио и с разговорными какими-то вещами. Я предлагаю спикерам тогда высказываться на заданную тему, у кого есть желание. Дякую за микрофон. <laughs> <laughs> ну, конечно, до конца на пану, мы не ведаем свою аудиторию, как мы взаимодействуем. Есть наш чатик, где 460 человек. А мы там часа, то бок мы час переписываемся. Часа часу мы робим опытание на разных... Ну, по темах, которые нас интересны. И это дает больше инсайтов, бо потому что нам подается, что нас слушают наши аудитории, а часом у большинства их может быть другое ставленное до неких важных тем, которые мы обмеряем. То есть мы делаем вопросы, сейчас мы думаем сделать такую большую подробную Google Forms-анкету где будут больше питания. Что очень приятно, ты приходишь в бар, люди приходят, говорят, ой, я слушаю твой подкаст. Ты, мы, от, мы приезжали в Могилео, ладили там лекцию по экономике, подоходились, люди укажут, ой, мы слушали ваш подкаст. Приезжаем в Витиву, скажут, ой, мы слушали ваш подкаст. Ладим тут мероприятие, так само, бачим людей. Ну, то как очень важно разметить эту аудиторию, очень важно разметить навод, что тебе слушать, какую эмоцию ты им даешь, ну, какие это твой сервис. Учим твой додатковый некая вартость, якую ты створаешь, калі размовляюш 40 хвилин кожны тыдзень. Для гэтага треба уявляць сабе оць гэтых людей, і на воштын слухай твой подкаст. Ты, ты паин разумець, чаму я на твой подкаст слухайць. Не уявляючи гэтага, но ничего не отрывается. Дякую. Uh, digital вельми, так одноно доброе ведая свою аудиторию uh, мы с uh, восьми плат платформа где мы есть мы на не ведом как мы появились на google подкастах и яндекс музыцы у библиотеции нас никто со слуха чего просто иску по им-то на этих миновите платформах зручнее слушать. А, мы отсочиваем на 6 и Агулом на 10 первые два выпуски слушали. Агулом по 500 я набрали прослушиванию. Остальные а, каля 300 прослушиванию за выпуск и отремовываются... А, про э, аккаунты, про які сказала Диана, как раз и найдобре показывают, с э, яких э, городов слушают, э, колкі у середньим слухають, и, звичайно, там, що про, їн показує топ слухача, вошь, і він мій, коли, коли толькі випуски починають там Кали их не пушить додатково, а, ты, например, когда кто одразу послухає, и вот эти люди небольшая комьюнити, которая слушает, это те каль'яны сами пишут, это вельми добра. а кали а, ты просто видишь этих людей особисто, яны, ты можешь это такие бесплатные MVP, ты можешь у них запитатся, кольки, ну что не так, что поправить, еще и... и что пишут? Да, пишут, пишут. И что Я... не так? Что не так? На звук часто лежает, там нечто-нечто. У а, нас скоро будет блог про советы. так. <laughs> под так, так. Mm, еще есть такой момент, uh, что mm, мы uh, с Дианой проводим образовательные венты mm, по, по медиа СММу, и uh, тираем послухать и, тем, кто нас никуда не слушал. И uh, бывает, приходят люди, которые нас уже слушали, и так само, как додатковый канал коммуникации. А я еще хотела рассказать не только про то, как мы взаимодействуем с людьми, а как наша аудитория начала с нами взаимодействовать. У одним из выпусков мы с нас ты обмерковали такие цикавы тезисы, что некоторые кажут, что сайты помирают. Мы это обмерковали в одном из выпусков, и один из наших слухашков отказал нам на подкаст подкастом. Их это ну, был очень цикавый экспириенс на самом рыче. Я могу только додать, что маркетинг баю очень просто говорить о том, какова наша аудитория, потому что это аудитория профессионального ресурса. И мы понимаем, что нас слушают те, кто работает в этой сфере: рекламы, креатива, коммуникации, те, кому интересны спикеры, которые к нам приходят. Люди, которые пытаются понять, что происходит в сфере рекламы, каковы тренды, и понять, что за личности ей управляют. Так что у нас все просто с этим. Есть такое упражнение, которое дают начинающим программным директорам для того, чтобы показать, насколько важно четкое знание своей аудитории, поскольку упражнение это проходило в России, поэтому и герои российские. Когда радиостанция или когда любой информационный продукт описывает свою аудиторию как... Мужчины, скажем, с высшим образованием, доходом выше среднего. Получается, вот какая картина. Представьте себе экран, который делится на две части. И да, там попеременно появлялись подписи. Там, Родился в, в Ленинграде. Тогда еще был Ленинград. Родился в Ленинграде. Вот два персонажа. Закончил получил, по-моему, там, я не помню, юридическое образование или закончил, по-моему, Ленинградский университет, закончил Ленинградский университет. А, вот, то есть образование высшее, образование высшее. Доход выше среднего, доход выше среднего. А, в итоге один человек – это Владимир Путин, другой человек – это Борис Гребенщиков. То есть представить себе более разных людей, чем два этих человека, практически невозможно. И вот тогда, когда мы очень общо описываем свою аудиторию, мы наталкиваемся на то, что мы вещаем... Ни для кого. Была такая смешная радиостанция в Москве, которая называлась «Такси-ФМ», которая в перемешку с хитами шансона э, крутила хиты, которые с их точки зрения э, готовы были бы слушать пассажиры такси, то есть «Тинг» э, в перемешку со Стасом Михайловым. В итоге не слушал никто. По понятным причинам, потому что это не устраивало ни водителя, ни пассажира э, этой машины. Э, поэтому пока с этой точки зрения э, в тот же Google э, дает, к сожалению, слишком мало информации. Мы знаем страну, и то это довольно условная вещь, потому что мы понимаем, что э, наши американские слушатели — это условные американские слушатели, потому что, скорее всего, это слушатели белорусские, которые э, таким образом потребляют интернет через американские серверы. Э, мы понимаем возраст, мы понимаем среднее время прослушивания, вот и все цифры, которые мы знаем, но я сравниваю со своим эфирным продуктом и описание целевой аудитории того человека, на который, на который адресован наш эфирный продукт, занимает у меня порядка там шести страниц такого э, мелкого текста, где есть не только описание того, э, чем занимается этот человек, какова его заработная плата и так далее, и так далее, и так далее. там есть описание того, что этот человека тревожит. Это про себя сочинение, наверное, нет? А, нет, нет, это, это социология плюс... Плюс работа с фокус-группой. Mm. То есть э, это достаточно подробный портрет для того, чтобы этот портрет был максимально живым. Э, речь, повторюсь, об эфирной радиостанции, об эфирном продукте. Мы э, понимаем, что в основном это женская аудитория. Мы назвали ее Наташа, э, распечатали в полный рост, поставили в студии для того, чтобы ведущие общались живым человеком, для того, чтобы вся радиостанция видела, что это живой, настоящий человек, который ходит по улицам, а не просто какая-то э, воображаемая конструкция, которую мы сами себе вообразим. Многие радиостанции, которые меня, меня... Это страшно бесит, когда я спрашиваю у э, руководителей радиостанции, не только радиостанции, но и каких-то э, каких интернет-изданий, спрашиваю, а кто ваша аудитория? Они говорят, что это там менчанин с доходом выше среднего. В, в, мужчины и вообще разных... На, мы работаем на разные возрасты. Ну, то есть для меня это работа не для кого, работа в пустоту. Александр, а какая часть Наташи... Слушает подкасты? Мне сейчас сложно ответить на этот вопрос. Мы понимаем, что у нашей Наташи есть интерес, такой, такой достаточно неглубокий интерес к технологиям. То есть она обменивается там в Вайбере сообщениями с подругами. Она имеет аккаунт в социальных сетях, скорее всего, это ВКонтакте, в меньшей степени это... Facebook, и, но, но не ведет там, что называется, Чукча -чу не писатель, Чукча -чу читатель. И поскольку Google не предоставляет более подробной информации, мне тяжело судить о том, насколько эти аудитории пересекаются. Мы понимаем, что, скорее всего, та аудитория, для которой мы работаем со своим эфирным продуктом, ну, не в большой степени пересекается с аудиторией подкастов. Это разные немножко в нашем понимании аудитории. Расширяете, значит. Ну, да. Мы сейчас опять послушаем, как сказала специалиста по монетизации Павла Свердлова. Но забегая чуть-чуть вперед, у нас у меня есть будет один вопрос к Антону. Забегая вперед, я имею в виду, что Павел говорил о том, что рынок в Беларуси подкастов довольно насыщенный, что конкуренцию составляют российские подкасты, российских медиа. В связи с этим вопросом, вы записали больше сотни да, подкастов, насколько я понимаю. Был ли тот момент, когда вы поняли, что интерес, интерес аудитории теряется, да, что у вас становится слушать меньше? Про, про конкуренцию я бы початку хотел сказать, но это же не только подкастов. Когда я хочу послушать, что вы про технологии Digital, какие робятся тут побышь конкурирую с вершкастами, которые робятся в Вашингтоне. или я хочу почитать про экономику, ну, тобок, с интернетом, во всех сферах медиа конкуренция глобальная. Я думаю, почитать Тутбай, альбо Вокс, и тут не... Ну, это не относится только подкастову. Кто-то слухает белорусский, кто-то не белорусский. Вертающиеся до питания относно аудитории, мы на наоборот только то, что подкасты робятся более сразумелыми. Когда мы начинали в 16 году, годе, люди не знали, что такое подкаст. Их это был вельми ред... Ну, жанр был совсем маленький. Сейчас дякую, что из этой новой хвали лі подкастов мы бачим только рост аудитории, рост количества слушателей, ингейджмента и всего остального. И а, ну, у нас тут даже на выпадку еще... Ешчэ... Есть такая перевага, мы все таки больше обмеркаем про Беларусь, разговляем про житё в Беларуси, и, как мы бачим некие речи из Беларуси. И у этой сферы мы довольно уникальны не больше таких подкастов можно но ну, есть некие рады, есть некие гэды. Нас, например, сухой Тверь шмат замежников Беларуси, которые жили в Беларуси, поехали вучиться, вучиться за мяжой. и те живут за мяжой. Это, я не я там некую ступень и вот подшли працьвай. И для их наш подкаст это, разумееть, что там отбывается в Беларуси, какие там настрои. Это не просто прочитать некую новину, что там. Та гостя арештовали, заробки повысились, там экономика подросла, коров помыли, не помыли. Это отчут настрой. И ось у гэтым у нас конкуренту пока что нема. Спасибо. Давайте послушаем Павла. Мне есть зараз сумневы на того, что аудио-подкаст это популярный жанр у нас тут. Але, коли меркаваясь по тенденциях, до нас хваля докатывается креху поздней, да чем, ну, например, до той же Польши, а у Польши по опросникам дезинных подкасты слушают 27% населения. Это Гэта... Вельми великая аудитория, скажем так. Вот. Тому я думаю, что все-таки зараз рынок подкаста у Беларуси перспективный, и, э, коли на его выходзись, коли формировать некие каналы под свои подкасты, то, в принципе, зараз э, самый час. Але, як э, вовсім, мы... Мы находимся под великим уплывом российской медиапросторы. Я Ямаю на увазе, как и во всех других жанрах. Вось. И у Беларуси первоважная большинство спожилцов подкаста спожилая то, что проходит до нас с Усходу на русской мове. Мне очень хотелось быть оптимистом и думать, что... Подкасты по беларуску будут как нибудь популярные у беларусов. Принам мы на Юрораде переважно працуем у гэтым жанры, записываем подкасты на белорусской мове. Что мы бачим зараз, слухают их не то, как вельми добра. Дякую тому, что мы одночасово записываем видео и выходим с гэтым видео у соседках, мы отрымливаем, ну, скажем так, у среднем суммарно 3-5 тысяч проглядов на каждый такой подкаст, коли мы сумуем, э, суммируем ВКонтакте, YouTube, Одноклассники и Facebook. Особенно популярные подкасты, такие как программа с Митралом Лукашука и Дея Икс Гета, э, 10-20 тысяч проглядов. Ну и э, абсолютно выпадковые обставины некоторые иншие подкасты так само доходят до таких личбов. Вот такие цифры Радио Свободы. Евро Радио. Радио Свободы наверняка А какие цифры Радио Свободы? Радио Свободы, добрый, когда один подкаст на всех соках агулом послухает тысячу человек. Менее доброго или 2000? Слушайте, у ну, всех это истории про личбы, но это настолько, ну уже у нас у всех есть там на заходе пропоновують прогляды сторонки разделять на 7, бо у нас есть iPad, у нас есть проционный телефон, у нас есть звучайный телефон, у нас есть дома ноутбук, и мы заходим у всех разных айпишек, и потом мы кажем, вот у нас прослух опрагля дело 8 тысяч человек. Як бы мы зараз скажем, вот мы подлишим ну, тут же все больше-менш профессионалы, коли, ну, типа, нам все разбираются, как працуют социальные сетки. Коли мы заливаем Фейсбук и мы бачим там тысяча проглядов, можно одразу делить минимум на 10 разов, бо 90% не проглядят трех Ну, Про какие личбы мы зараз скажем. Ну, 20, можно таких личбов намаливать там 20 тысяч, а все это... Треба глядеть на engagement, на взаимодействие с аудиторой. Я предлагаю, наверное, переходить к последнему нашему блоку. Это приятный блок, и отчасти он связан с тем, что начал рассказывать Антон. В общем-то, советы тем, кто делает подкасты, начинает, тем, кто хотел бы начать делать подкасты. Возможно, те, кто уже этим занимаются, услышат для себя что-то новое от коллег. Вот, я призываю делиться с секретиками и советиками. Антон, а вот только что сказала о том, что да, действительно, как и с видео, 3 секунды. Я думаю, что с подкастами тоже начало подкаста, в общем-то, решает, будет ли человек слушать или нет. Ну, может быть, я предлагаю всем по опыту, да, то есть какое время, наверное, не 3 секунды, понятно, что там какие-то минуты первые все равно они решают. Так вот, что решает с вашей точки зрения, будет ли слушать человек этот подкаст хотя бы до половины, или, в идеале, до конца, и, может быть, какие-то советы? А что сделать, чтобы слушали Ш и советовали? Ну, относно параду, мне подается, я про это уже сказал по-вторую вели мне важно быть аутентичным, особенно, когда это ну, размахный жанр, когда у вас есть размова. вы повинны быть по сути, вы робитесь, ну, наш подыход. Мы повинны быть сябром, типа нам си, ну вот, неким... Человек, коли он слухает, он должен чувствовать, что он находится с нами зараз на кухне, табак... Свой? Так, табак, вот это вот неформальная обстановка абста некая. Это наш подыход, табак, быть аутентичным. Я думаю, шмат для каких разговорных подкастов это так само будет релевантно. По-другому, это график. Вельми, мы выходим каждую неделю. Мне кажется, это очень важно выходить каждый, каждый день, раз на день. Мы выходим вечером каждой недели. А, Требу выработать ввычку у твоего слушателя. Он должен верить, что я уключил, Ну, что вот сегодня неделя вечер, тебе сегодня ранится понедельку, я иду на работу, и подкаст заявился. Когда ну, ты не робишь раз-два, то эта кепска сразу углубляется в время, аудитория. Я не повинен доверять тебе, я не повинен что твой подкаст заявится, на не заявится, мы случайно попередживаем, что у нас зараз будут вакации, нас не будет, там, третий дней, просто, третий дни вернемся. То бе графика — это вельми важно. Якость хуку — это то, что у нас вельми кепско, но это, так можно, вельми важно. Но вот нечто такое. Я прошу додавать. Да, полностью согласен с Антоном, что он говорил. Нужно думать об идее. Если вы можете выразить идею в нескольких словах-предложениях, то значит то вы понимаете, о чем он. И э, помимо того, что сказал Антон, я еще добавлю, что э, важно делать киноутсы того, о чем вы говорите, то есть какую-то показывать структуру в тексте, чтобы человек знал, ну, на что он подписывается и зачем ему это слушать. Вот. Э, ну Качество звука, то есть понятно, то есть можно редактировать плотно чтобы ну, хорошо звучало все. И можно украшать. Ну, то есть, как YouTube блогер делают, там делают какие-то ви видео-вставки, можно делать и аудио-вставки в том числе. То есть это интересно. Uh -huh. Ну, мне кажется, что Помимо идеи подкаста, я бы даже сказал, что формулировать ее нужно даже не в нескольких, а, наверное, в одном предложении или одной фразе. Особенно если я знакомлюсь с этим подкастом, и не ближайший родственник, и не друг того, кто этот подкаст делает, мне принципиально важно, здесь срабатывают радийные законы в моем понимании. На радио есть такое неприложное правило, если я в первые 15 секунд не рассказал о чем это, слушать дальше – Практически невозможно. Только если у этого аудиопродукта, если он способен меня удержать с чьим-то советом, то есть меня его, мне его кто-то порекомендовал не просто какая-то машина, не просто рекомендация от iTunes, а какой-то конкретный человек, либо если это мой знакомый, тогда я действительно останусь. Если, повторюсь, незнакомый человек в первые 15 секунд, пожалуйста, скажите, о чем это. Моя рекомендация все-таки начинать, Каждый из подкастов, не думать, о том, что... не думать о том, что слушатель, великий ваш поклонник и слушатель прекрасно осведомлен о тех причинах, по которым вы делаете подкасты, и прекрасно осведомлен о том, в чем ваша основная идея. Каждый выпуск воспринимать как отдельное произведение и начинать ее с просто сформулированной фразы, о чем этот подкаст, почему я должен у него задержаться. Мне кажется, качество звука – это тоже очень больной вопрос, с учетом того, какие возможности предлагают современные технологии, мне кажется, есть очень недорогая возможность делать достаточно качественный звук. Петлички в любой современной мобильный телефон и в принципе это уже достаточно уровень звука для того чтобы ну и помещение не гулкое помещение это меня тоже например беспокоит в подкастах мне как слушатели некомфортно воспринимать звук который летает по чьей-то кухне мне это это я от, от себя от своих интересов отталкиваюсь записывайте подкаст под одеялом возьмите закройтесь в родительской спальне соврите, что принимаете наркотики и, и записывайте подкаст под одеялом, звук будет лучше. И, как мне видится, как мне видится в... В подкастах принципиально, ну, то есть в чем есть в Беларуси э, возможность для развития подкастов? Мне кажется, что у, нас не хватает, у нас есть личности, мнения которых интересно э, в окружающем, и, и, и эти личности, обладающие определенным весом, могут э, запросто убирать посредников в виде неких э, телеканалов, радиостанций, изданий э, и напрямую обращаться к своей аудитории. Вот в этом будущее, мне кажется, для Беларуси. Нам важно, чтобы эти личности появлялись в вот этой подкастовой среде. Я бы с удовольствием, например, не знаю, Максима Жбанкова слышал, я не знаю, может быть, у вас есть подкаст, но я бы с удовольствием слушал. Я, например, я с удовольствием всегда читаю материалы, где вас интервьюируют или где, где вы обращаетесь в колонки к читателям. Но я бы с удовольствием, кстати, и подкаст слушал, не пытаясь изловить э, вас по каким-то изданиям, э, общаясь с вами напрямую и имея возможность, например, задать вам какие-то вопросы. Э, э, э, в, в, в остальных случаях принципиально важна идея сформулированное, и как слушатель в моем понимании... Ими, Максим Жбанков или Идея? Да. <связано> Два варианта. То есть в, мое, раз... в моем понимании других вариантов быть не может. Чтобы разбавить немножко, да, как-нибудь. Любая, любая яркая личность, как минимум, как минимум некоторое количество слушателей уже по умолчанию наберет, а дальше <связано> это то, как, как регулярно вы будете выходить. Вот регулярность здесь принципиально важна. И важно помнить, в каких условиях также потребляется подкаст. Вот то, о чем мне кажется, тоже забывают подкастеры, о том, что в Америке, например, подкасты во многом популярны, потому что в том же Лос-Анджелесе есть гигантские пробки, люди часто слушают подкасты в автомобиле. В Минске, к сожалению... К сожалению, для меня гигантскими пробками похвастаться пока не может, но я уже успеваю прослушать один выпуск книжного базара от «Медузы» за время, пока добираюсь до работы. Меня это очень радует. Это скрашивает состояние в пробках. И вот мне кажется, принципиально важно понимать, что, как правило, ваш аудиопродукт не потребляют отдельно, то есть не садятся у камина в удобном кресле, закуривают трубку, гасят свет, зажигают свечи и включают аудиоподкасты с, да, с открытым с открытым сердцем для того, чтобы внимать каждому его слову. То есть то, почему не умирает радио. То, почему радио никогда не умрет, это возможность, э, возможность заниматься параллельно любым возможным делом. Параллельно работать, параллельно параллельно ввести машину, параллельно, как это в Америке происходит, параллельно заниматься спортом. То есть именно поэтому, например, подкасты в моем понимании лучше не делать короткими, потому что человека, который вставил наушники и отправился на пробежку, ну, ему будет как минимум неудобно каждые три минуты доставать мобильный телефон откуда-то из кармашка Совет, и вот если запускать следующий это... подкаст. Какую длительность, по совету? В моем понимании, длительность от 7 минут все-таки до, до, до, до, до, до полутора часов. Мне кажется, мне кажется тот же 40-минутный подкаст он выигрывает по сравнению с, по с 3-минутным подкастом. Подкаст это как раз подкаст это как сериал, где в рамках, где режиссер не скован рамками возможностей кинотеатров, тем, что на этом фильме зрители дружно должны хрустеть попкорном, какими-то возрастными ограничениями. Именно поэтому многие маститые режиссеры уходят в сериалы. вот Поэтому, наверное, маститые, маститые это такие, светлые умы, должны уходить в подкасты, в моем понимании. Потому что там есть, возможность, там есть возможность раскрыть некие идеи более полно, чем это можно было бы сделать в рамках каких-то существующих редакций форматов, которые, в моем понимании, повторюсь, совершенно не нужны некоторым людям, которые запросто могут общаться напрямую с аудиторией. Спасибо. Анна, советы? Ну, мне кажется, мы очень многое уже перечислили, практически все. Это и полезность, и быстро брать быка за рога. Я бы просто из своего опыта, от того, что мы общаемся со спикерами, сказала, что если вы намерены приглашать гостей, то... Задавайте провокационные вопросы, задавайте острые вопросы о том, что сейчас болит общество, И нужно это делать так, чтобы подкаст не превращался в такую, знаете, бубнелку, когда вот все сидят, бу бу, -бу всем скучно. Поэтому, чтобы, например, мы на MarketingBuy от этого решили отойти и придумали мне соведущего. И в результате у нас такая небольшая игра, плохой и добрый полицейский над нашим спикером. И это, вот, собственно, оживляет... Ну, собственно, оживляет подкаст тем, что мы задаем вопросы по-разному. Я задаю их мягко, а мой соведущий Сева задает их провокационно. И благодаря этому есть такие небольшие эмоциональные качели у спикера, которые э, превращают это в более острое слушание. Вот как-то так. Отличный совет. У нас есть такая парада, когда изъявляется черновый хайп с чем-нибудь медийным, то в данных СМИ они думают от школьные, от школьные медиаменеджеры воспринимают это как ворог, чего, если к штату, то вы пришли подкасты, заберутся аудиторию радио помере. Можно это воспринять как не как ворог, а как дадатковую махчимость, как платформу. Махчима сначала будут слушать вельми мало, але с течением часов можна можно нарастить эту аудиторию, там, дякуючи той же таргированной рекламе. И когда это медийный э, подкаст и подкаст бренду, то важно очень э, оперативно реагировать на подеи, обмярковывать нечто. И уж, такая э, простая парада. У нас так з на один выпуск, Клаусия, який еще не вышел. Э, Коли просто бомбить просто возьмите тесталефануйтесь и запишите и просто захавайте голосовые какие вы досылаете один одному ти там не пишите в фейсбуку а вы просто выкажите это и замандуйте это хутенька я вариант и есть так само по узаедению с аудиторией парада пропануйте вашим слухачам коллеги это гэта информационный некий информационно-эдукационный подкаст, как Digital, например, пропонуйте своим э, читачам, слухачам делиться в э, комментариях, когда э, на, на каждой платформе зараз подкаст я на есть, э, как повеличить колькость, там, показать, что, там, тирек, что у вас есть engagement, пропонуйте делиться инсайтами, там тремя тремя новыми фактами, какие ен даветали, се эти, например, спытайте, якены, то, что вы им вы выдали, какие на г это и во всех новое новое там, пеш, прасите, а, давать парады, и вельмі важно а, все говорить про гук, что важно важно, а, как у вас был добрый а, гук, и вось, мы зловили несколько таких с, вельми простых способов, а, г это можно слушать а, у китайских наушниках за два рубли. Просто... И еще лучше, когда вы едете у метро, когда вы ведаете, например, что вас слушают слухают у Менску, где у нас переважная большинство. И и просто у метро, когда вас добрый чувак, то это показник, что у вас добрый гук. ли не, не то не зусим. Так самое важное слухать подкаст на там, подвойной худкости, так? на... На там один и два худкости как так само когда вы злауливаете слова злауливаете некие когда вы не что губляете значит это не так и, ну, спыта... и пытаетесь лать о как вы слушаете это все вы нечто что такое и у дианы не... классная парада так само по гуку так э, первая парада коли раптом у вас нема пледа под які можно укрыться и записаться это можно сделать, сеячи у шафе у зачиненный там так само тихо э, так и это до лайфхак от нашего образ сяб, радио рация он так записывает каждый день программу про спорт и гостя подкаста максима хлебца третий выпуск послушайте. Э, так еще парада по гуку э, не бойтесь сделать первый выпуск самопальный, не обязательно бывать микрофон за 200 долларов. У нас был такой кейс, когда мы записывали первый выпуск, мы взяли микрофон и мы не зауважили, что мы его не подлучили. И мы записались на внутренний микрофон MacBook. Вось. И после опроцовки апрац... в Adobe Audition у нас вышел очень классный гул, и первые комментарии, которые мы отримали, когда у Facebook выклали подкаст, были такие. О боже у вас очень ровный звук, и мы велими обрадовались. И еще про фидбэк, есть парада, когда раптом вы заужили, что вы выклали подкаст, вы его попушили, але не шмат прослушивания, просите фидбэк у аудитории попросите своих знакомых, лобцов, слушателей послушать и сказать, как им, потому что вы часто можете не зауважить неких своих косяков. Например, кто-то не любит, когда люди постоянно там бэкуют, у подкасте. Вы этого не зауважили, а вот человек это человек это зауважил. Або вы не так, ну, гутерку вельми нецікаво побудовали. Бог за все, вельми важні, мінавіта фидбэк ваших слухачів для кого вы это робите. Я расскажу коротенькую смешную историю, мы не там ведущие, тому, когда мы пошли записывать подкасты, мы поняли, что это будет долго, мы наняли курс по мауленню, и мы там, учились там, разным скороговоркам, а то по такому пыль пополю летит, и вот все такое, как правильно дыхать. Мы, ну, ранее для нас голос был, это голос, это не был инструмент, ось, для людей это некоторых инструментов, и мы поняли, что нам так само нужно при нам все что-то из этого понять знаешь, шли силы, прошли там весь курс, потом правда, перестали. полтора это практикование, там угу это губляется, но ты не меньше. у нас, у нас есть еще, покольки я монтажу э, гук дигитала, э, э, мы зауважили так само, что у нас как раз первый выпуск у нас был с микрофонами, э, за огромной э, суммы за 200 долларовки вы так и не почули. Вось, и а поздней мы вырешили просто, что мы записываемся одразу в нескольких программах и монтуемся так само сразу в нескольких программах. Это самое, наверное, теперь то, что мы больше всего выкраствоваем, это гараж-бент. И есть еще такий простой способ проверить, что у вас звуком, когда вы начинаете засынать. Ну, гэ это узровень гуку. И, в принципе, если вы не умеете монтажить, то там элементарный курс бесплатный на курсе идти, там за 10 долларов некий платный, то и он так само вырвет в этом плане ситуацию. Спасибо. Ну и тут мы без медузы никуда. Давайте послушаем минутку, что нам советует Лика. В телеграм -канале, канале запинена инструкция, как запустить подкаст. Я, я ровно, я сейчас эта шутка была немножко серьезная потому что есть, ну, надо придумать э, идею, ответить себе на вопрос, почему это подкаст, ответить себе на, на вопрос, где моя аудитория, кто она и, и в, как, в какой ситуации она будет меня слушать. Достаточно ли я хорошо говорю в микрофон, или достаточно хорошо говорят в микрофон те, кого я собираюсь делать ведущими, достаточно ли у них обаяния, и в, нужно ли им потренироваться неделю, две, месяц, или лучше начать сейчас и, и, и как бы сразу прыгнуть в огонь и попробовать. Ну и хочется ли вам его делать, и в конце концов еще ответить на вопрос: а почему это ну, это я сказала, почему это подкаст? Ну, вот, пожалуй, пожалуй, все, это такие общие слова, но, но это важно. Нужно понимать, зачем вы это делаете. Вот, э, в общем-то, да, смысловой блок у нас завершен. И если у вас есть какие-то вопросы к нашим спикерам, э, либо вы делаете подкаст, и у вас есть дополнительная реплика, я прошу вас поднять руку. Мы очень исчерпывающие сегодня, да, что точно нет. Так, я прошу тогда подойти за микрофончиком. Антон, отдадим микрофон на минутку. Добрый день. Во-первых, большое спасибо за всю очень ценную информацию, которую вы поделились вместе с нами. Все было очень полезно. У меня, возможно, технический вопрос который связан вот с последними а, репликами, а монтаж, насколько он востребован вообще, сколько времени у вас уходит на, вот, на такого рода работу. То есть в идеале, как я понимаю, у Антона, например, это такой а, плавный разговор, вы не сильно вмешиваетесь как бы потом после этого в, в сам процесс производства. Или наоборот, это потом тщательно как-то так микшируется, сводится, то есть вот, Скажем так, насколько это востребовано, насколько это нужно и какое процентное соотношение между количеством времени проведенным непосредственно у микрофона и монтажной студии, назовем это так? Пошло. У нас это отбывается так. 10 хвилин 30 мы обмерковываем без записи, про что мы будем размовлять. 30 можно растянуться спокойно до годины, потому что мы пьем хорбату, там и разговариваем просто про жизнь. 10 подкаст у нас случайно 25-45 хвилин. Звучайный выпуск. Коли Зусим нас поперло, это может быть до годины. Меньше, чем 25-7 хвилин, это не бывает. Ну, короче, 10, меньше за годину. И монтаж займае у нас 10, коли годины. То бык на подшатку в уголе проговорывайте, наипер, что вы будете потом начисто писать уже. Ну, конечно, мы проговорываем, мы складываем у вынеку план, по что мы, в какой последовательности, с чего почнем что будет потом, кто будет там обмёрковать роли? Я пошнею, скажу про это. Ты пошнеем. Мы не не верим их глубоко в это идём каждую тему. ко ка мне был ну, с такая ситуация, что самый тикал подкаст отбусился перед записью подкасту. И это очень популярно. Тиншая ситуация, самый тикал подкаст был после записи подкаста, когда его записали, пошли нечто обмёрковать. Особенно это бывает с гостями, когда запрашиваешь. И ты выключаешь, и все, и началась самая тяга. Ну, сама таки, cut, да? так директор с да? Ну, тому вот перед, когда мы рахтуемся, мы спробуем не как рестли тема, а ли не супер тому. И вот, всё это вот. непосредственно перед записом, так? У меня такой вот вопрос как раз сейчас, я бы хотела у Александра спросить. Вы ведете ваши как раз подкасты исключительно Life, live, да. то есть да. вы uh -huh. не монтируете? Да, мы первые выпуски монтировали, но поняли, что лучше нам работать над контролем самих себя и постоянно улучшать наш разговор и в процессе, то есть дойти до того, что вообще не нужно ничего редактировать. Но тут важно понимать о том, какая ваша цель. То есть если вы редактируете, то вы немного урезаете неформальность разговора. То есть все вот эти вот паузы, все там размышления какие-то, какой-то офф-топик — но при этом можно например редактировать так что допустим вот у нас есть проект с которым мы работаем мастермайнт ФМ там мы например редактируем вплоть до заиканий и э, о все паузы то есть вырезаем делаем просто очень такую вылизанную красивую версию информационную как бы уже такая да, да, ну примерно в этой в этой ситуации у нас уходит три часа час подкаста ну, а мы уголью, ну, пробуем ничего не вырезать. Только когда там некие технические баги идти, мы подвисли, не придумали, что сказать. Так случайно. С того, что мы засекали, у нас на подрыхтовку и запись сходило максимум 3-1, и на монтаж 8-1, потому что, когда у нас больше и эducационный подкаст, и мы очень э, тяжко слушать. 40-30 губляется увага, и мы решили давать разбилки, разделять на зоны, гуковые эффекты, и на это заходить шмак часу, и так само шмак часу заходить на простое, что мы записываемся и редакуемся в нескольких программах. Вот это вопрос так же было. насколько кольки а, варто разные роз, роз, гуковые эффекты, вот эти такие фичы? Серьезно инвестировать в это? Ну, вот у нас на початку нашего подкаста у нас есть наша стандартная интро. Стандартное интро это как в для альбома музыки. То бок люди, когда слушают, они просто про заставку, потом, ну, это как логотип твоего подкаста. Неким То бок это просто гуковый логотип твоего подкаста. То бок забить некое интро сенс. У нас есть интро для перебивок. Это уже там опционально. Вось, ну... Я, наверное, прошу ответить Александру еще монтируйте, не монтируйте. Если не монтируете или монтируйте, то почему? Да, у нас есть несколько подкастов и каждый раз степень того, насколько запись подвергается монтажу и насколько это жесткий подкаст, насколько это жесткий монтаж, зависит от конкретной цели. То есть нельзя, нельзя применять жесткий монтаж при желании сконструировать естественную беседу. Но делая образовательный подкаст, ну, образовательно-развлекательный. Мы, например, пишем его достаточно долго, тратим большое время на то, чтобы и картинка была хорошей, поскольку одновременно и пишется, и видео. И на то, чтобы, на то, чтобы со звуком тоже все было в порядке. Поэтому бывает и несколько дублей. Но, повторюсь, здесь все целиком и полностью зависит от того, какая стоит задача. Я большой фанат, например, Куджи подкаста, а Куджи подкаст приглашает к себе достаточно ну, известных или широко известных в узких кругах товарищей, не делая с ними классическое интервью, а выстраивая такую, выстраивая такую максимально естественную беседу. Поэтому там естественно там вполне естественно появляются лирические отступления там вполне естественно появляются междометия и лексика, которая была бы неуместна при таком неком другом формате. сначала задача про что мы, о чем мы Зачем мы это делаем? Причем эта задача важна, в моем понимании, проговаривать каждый раз для своего слушателя. То, что знаете вы, совсем не обязательно знает ваш слушатель. А отталкиваясь от этой идеи, каким образом я это монтирую, здесь нужно быть режиссером. Когда я делаю романтическую комедию и у меня есть такой рваный динамичный монтаж, возможно, это художественный прием, но поймет ли это аудитория домохозяек, которые избавились от семейного гнета и вышли с подружкой посмотреть это в кинотеатре? Вряд ли. Поэтому цель и средство, которыми мы этого добиваемся. Спасибо большое. Универсальных точно нет рецептов. Это точно. А вот э, Анна сказала, что не монтирует мне наушка, не монтирует, оставляя все вздохи. Да, даже оставляя матерщинку, которую мы запикиваем иногда. 40 минут беседы, она непринужденная, все охи, вздохи, оговорки, все включено. Мы просто контролируем время, примерно в 40 минут мы просто закругляем беседу. Единственный совет, который могу дать, кстати, если вам хочется все-таки вставить джинглы для перебивки, для отдыха, слуха, есть библиотека как бесплатных джинглов, так и платных, они стоят очень недорого. Мы покупали свои джинглы в том числе, и просто когда тема переходит, разговор переходит с одного на другую тему, просто вставляем их для логических, как точек, скажем, в тексте, вот и все. Отличный совет. Ну, я, наверное, поблагодарю всех спикеров, которые сегодня к нам пришли. Вот Большое вам спасибо. Ну, а тем, кто собирается делать подкасты, либо уже делает, ну, самое главное — понимать, для чего вы это делаете, для кого вы это делаете, почему вам это, в общем-то, так радостно. В идеале, если не радостно, то и делать мне, не нужно. Вот. И на самом деле подкасты — это такая ниша, которая сейчас в нашей стране довольно свободная, конкуренции не слишком много, поэтому давайте будем ее создавать. Всем спасибо.